Всем Венлайф, это born to wen И в этой серии видео мы расскажем о том, как мы съездили в отпуск В каких местах мы останавливались Это были как дикие места, так и платные кемпинги С чем вообще нам пришлось столкнуться Ну и как отдохнули Погнали! Какой план? Поставить сначала бокс Надо поменьше расстояние, да, сделать? Да, надо переставить багажник чуть-чуть поставить в бокс и серф закрепить. И в принципе можно ехать. Кстати, вот та самая лестница, которую мы купили еще перед э, переездом, на озоне всего тысяч рублей, по-моему, стоила. Кому-то она маленькая, нам в самый раз. Yeah. Давай, поиграть в игру в быстрые машинки. Автобокс мы специально выбирали не очень длинный, чтобы он не закрывал солнечные панели. При длине в 125 см его объем 300 литров и грузоподъемность 50 кг. Крепили мы бокс к багажнику, который купили на Авито за 4000 рублей. Хотя в интернете цена варьируется за одну секцию от 3 до 6 тысяч. Грузоподъемность одной секции составляет 150 кг, то есть 300 кг на 2, что позволяет нам еще закрепить два электросамоката рядом с автобоксом. Короче, бокс ставится минут 10, но при плюс 35 или 36, сколько сейчас, на крыше синего автобуса сидеть, такое себе занятие, я весь просто мокрый. Бокс поставили, уже барахло загрузили. Вот что получилось? Пока мы готовились к отпуску на парковке Леруат, к нам подошли ребята, которые прямо сейчас в процессе достройки автодома. Они работают на удаленке и достраивают свой вен прямо в путешествии, а приехали они немного много ни мало из самой Бурятии. Мы очень мило пообщались, обменялись опытом и вернулись каждый к своей работе. Но ребята реально застали нас врасплох тем, что принесли Севе целый пакет гостинцев, за что вам огромное спасибо. Сами же они попросили остаться инкогнито, так как у них в планах постепенный рассказ о постройке автодома на своем канале, который пока что в проекте. Ну а когда задача по размещению вещей была решена, мы выдвинулись в путь. И первой остановкой был поселок Лич, где отдыхали наши родственники. Вообще, как и планировалось, первый день у нас начинается с уборки, потому что в квартире мы не можем спускаться, убираться во дворе, нам очень неудобно. Поэтому мы решили, что мы спокойненько приедем и сразу же начнем убираться, когда у нас будет природа рядом, а вода близко, и это будет достаточно удобно и комфортно, чем во дворе, в многоквартирном доме. Вот, поэтому пока у нас вот так... Мы вообще очень рады, что мы купили бокс э, на крышу, потому что очень много вещей у нас ушло. Но вот такая вот история, что пледы, подушки, которые все есть, они все равно, когда мы спим, переезжают вот сюда. Это, конечно, очень неудобно. Вот там еще Севин пледик. И вот надо сейчас решить. Я тут разбираю вещи еще по шкафам, еще место есть. Вот Нужно тоже кое-что разложить, прибрать. Ну, в общем, сделать максимально комфортно для жизни. Периодически, когда мы ездим, дверь покрывается черным таким налетом. Это просто остат... ну, как бы пыль дороги, она оседает на поверхностях, и ее достаточно сложно смыть. И нужно использовать средства ну, типа Мистера Мускула с спиртом обязательно, потому что просто водой и мылом эта штука не стирается. Вот Такое происходит у нас на пластике на двери. И вот на пластиковых панелях в туалете тоже. Я также намыла холодильник. И вот, смотрите, грязь, о которой я говорю. Я даже не представляю, как вот отсюда ее вычистить. Вот она летит, это пыль. И оседает просто вот на поверхностях. Даже не знаю. Здесь такие сложные формы. Очень тяжело будет. Нас все вы пригласили на завтрак. А Саша будет пока разбираться дальше в автобусе сев видел как виноград растет смотри Вообще мы планировали только навестить родственников и на следующий день сразу же ехать дальше. Но нам так понравился вариант стать прямо у моря, что мы решили задержаться еще на денек. Ну и Сева очень хорошо играл с братьями, а это для нас тоже важно. А какие здесь закаты? Солнце садится в самый центр моря и небо заливается какими-то нереальными красками. Кстати, сам поселок очень тихий можно сказать, совершенно нетуристический, чем нас и привлек. одноразовый мангал и возиться с ними решили купить хороший на озоне заказали стоило порядка двух тысяч да и самое интересное что здесь именно для нас что в кемпере нельзя ничего жарить ага только они... снаружи только снаружи да они знали кому продают. две тысячи рублей ушло это вообще серьезно это, прикинь, она вот так вот. Слушай, Это а крышки нету, что ли, такой? Я думала, у нее такая крышка сверху. У есть крышка. Так эта крышка получается просто не жарить. Ну ладно. Не очень-то я гриль люблю. Не грилью был. У нас... А, а он ну он такой ядреный Мы с папой любим, но тем может не понравится не знаю. А, а он не острый? Острый. Не хочу. Так, да, Кажется, нас ждет очень веселая ночка, мы к такому не готовились, и у нас только всякие брызгалки, вот есть одна вот такая свеча, но что-то пока она нас не спасает. В Ильиче, как и на всем Азове, достаточно сильно достают комары, поэтому если планируете здесь ночевать, то лучше запастись репеллентами всех возможных видов. заправить газовый баллон так как у нас закончился газ и заправляли мы его год назад а перед полуостровом хотелось бы его заправить заехали сейчас в одну точку там заправляют только большие газовые баллоны а у нас 12-литровый и сейчас нам посоветовали еще одно место где вроде как можно будет заправить сейчас приедем посмотрим баллон перед мостом заправили не весь баллон 12 литров по а 7 ну, так на всякий случай но зато мы знаем где теперь здесь есть заправка так что если вам когда-нибудь нужно будет заправить газ пишите нам мы можем сказать где перед крымским мостом да нет связи, и мы в поисках сим карт Нас отправили на автовокзал, сейчас едем туда и уже там будем э, искать сим-карты. Думаем, что возьмем сразу и Волну, и Вин, чтобы был выбор. А, может, где-то какая-то будет лучше. А вон мост, вот смотри, мост, и за мостом сразу направо, Вот, много всякого, да, вот видимо, там. много всякого, и я сейчас пойду туда, судя по всему. Денс. Ну, не... не, вон МТС, смотри, а... висит. Пойду туда, короче. Так, я купила симку в итоге только вин, потому что это, это конечно, не дешевое удовольствие. 300 рублей сама сим-карта. 350 рублей активация через терминал. И в терминале еще комиссия 10 процентов я положила 500 рублей получилось 450 на счет а, в общем обошлось мне сколько это получается 500, 300 800 рублей ну вроде как это будет безлимитный интернет а, у них такие условия 30 рублей надо платить в сутки чтобы можно было раздавать на все устройства потратили там, наверное, час, пока регистрировали, пока там пополняли, разбирались с тем, как активировать тариф. И в итоге было уже 6 часов вечера. У нас по плану было следующие генеральские пляжи. Решили пока туда не ехать, потому что поздно. Будем искать сейчас место где-то в районе Ну да, поспрашивали просто, как все говорят, что дорога на генеральские сомнительная, вот, поэтому нужно точно поехать туда с утра. И мы полностью, мне кажется, перекроили наш маршрут наоборот. Но Интересно. хорошо, что Интересно. мы... Интересно, да, наконец, возможно, наконец. Всего. Поэтому хорошо, что мы ни от чего не зависим. В общем, как хотим, так и едем. В итоге решили сейчас поехать в береговой. Мы там были в прошлом году. И это знакомое для нас место. И поскольку мы с Севой, для нас всегда важно, чтобы ну, ему тоже было комфортно. И поэтому мы останемся там, возможно, даже в кемпинге, отдохнем и уже на обратном пути как-то рассчитаем время, чтобы это все попало удачно, если вдруг что-то пойдет не так. Так, ну даже так уже видно, что здесь, конечно, на Черноморском побережье намного больше людей. Но, в принципе, мы и так это понимали. Ну, сегодня еще понедельник что здесь было в выходные, сложно сказать. Сегодня мы остановились в кемпинге Береговое. Нам удалось занять вот такое вот хорошее местечко под деревом. А так э, здесь есть навесы для того, чтобы поставить машины в тени. Здесь администрация. Вот немного информации про кемпинг. За ней сразу находятся мусорные баки вот там вот души летние э, и туалеты. Кстати, многие стоят в палатках и используют вот здесь тоже навесы, ставят палатки прямо под навесы. И есть вот такие вот э, типа беседочек, тоже люди палатки рядом ставят и их используют как кухню. Ну а вот здесь вот, например, мы сегодня днем загорали. Тоже можно вот в эти вот, а, не знаю, как назвать, тоже беседки. Можно постелить свой плед, сесть. А, это входит в стоимость кемпинга. Еще зимой мы шили а, шторки для того, чтобы ездить в Питере, чтобы нам не было холодно. Ну а теперь мы находимся в жарком климате, и они нам тоже помогут. Только теперь наоборот от солнца поможешь да. на ну, поможешь? Да. И раз уж я их как раз зимой сшила неправильно, все писали, что нужно было сшить фольгой внутрь, для того, чтобы сохранять тепло, теперь они точно сработают. Но они и так, если честно, работали на холоде, а, а на будет вообще огонь. А? Это а? для того, чтобы у нас салон не грел. Видишь, солнце такое сильное. Давай, да. ты туда, а да, мы пришли. В Береговом очень хорошее море, песок-ракушечник и при этом очень чистая вода. Мы были здесь второй раз, и оба раза море было действительно прозрачным. Еще сюда просто очень легко приехать после долгой дороги. Кемпинг легко доступен и находится прямо по дороге к что с другой стороны является, конечно же, очень большим минусом. яиц в Мы попьем просто чай с Я, кстати, недавно начала делать, когда у нас была нехватка газа, и мы все время ждали, что он вот-вот кончится. Я стала наливать в чайник ровно столько воды, сколько мне при... ну, как бы понадобится для заварки. вот Поэтому я сначала чашкой отмеряю нужное количество. Ну, как бы кипятить в принципе зачем лишний раз, все равно у нас вода бутилированная. Кстати, мы купили такой, э, такую пломку, но ну, никуда она у нас не встроена. Потом, когда мы не ездим, мы ее домой забираем и дома пользуемся. Потому что в Краснодаре мы не пьем воду и спостроим вспомнили, что у нас есть гамак, и нам приспичило его повесить. Сейчас будем проводить. Кто из этого выйдет? А можно я тебе помогу? Давай, помоги. Пока. Так, Севка, отходи. Будет смертельный. Сейчас будет смертельный номер. Ходи, я сейчас как упаду на тебя. Отходи в сторонку подальше. А то сейчас может отстрельнуть этот ремешок. Иди к маме, да. Меня и где это? Как ваш... будто высоко получилось. Меня тело. Меня номер? Меня тело. Меня тело. Меня тело. Меня тело. Меня тело. Меня что Меня тело. Меня тело. Что? тело. Меня тело. Меня тело. Да, Это проверка, да? Интересненько. А -а -а. Ну. А -а -а. ну кайф -тё. Мама. ну все вот тут -то точно выйдем. Слушай, это очень крутая идея. Осталось всегда находить дерево рядом, да? Угу. Ну собственно на море и заканчиваются плюсы данного кемпинга, в остальном все выглядит так, что на вас просто хотят заработать денег. Души отвратительные, в них внезапно может закончиться вода, вонючая помойка, которую вывозят намного реже, чем она наполняется, туалеты мы даже не стали снимать, чтобы случайно не травмировать чью-нибудь психику. Кстати, воду вам тоже не удастся набрать, так как она привозная и ограничена, а электричество от генератора. Все, что можно, так это зарядить телефон на стойке администрации. Ну и вишенка на торте. Когда мы приехали вечером, сотрудник администрации, глядя на нашу машину, озвучил стоимость в 700 рублей. У нас на тот момент была только купюра в 5000 и у него не было сдачи, поэтому договорились расплатиться утром. А уже у утреннего сменщика для нас была цена в 500 рублей. Но, к слову, стоимость услуг нигде не указана. Ребята сказали, что очень долго была подтоплена вообще вся эта территория, и вот из-за этого так много комаров в этом году, потому что мы здесь же были в прошлом, и такого я точно не помню. Сева устал, поел и вообще, да, начал кричать, что я хочу спать. Сразу улегся и вот спит вообще, да, мне кажется, три секунды прошло. День сегодня был насыщенный, все устали. Так, ну я начинаю собираться. Уже пол восьмого, мы должны были уехать в семь. Но ребята что-то спят. Я уже успела сделать зарядку. Уже успела покупаться. Они до сих пор не встают. Ну, начну вот это убирать остатки вещей. И тогда уже тоже там у меня еще чуть-чуть посуды. Так и разбужу их, наверное. Мы выехали из Берегового. Следующая наша точка – это Белая скала, там мы только погуляем, посмотрим и поснимаем. И поедем на водохранилище, которое находится недалеко. Надеемся, что сможем там остановиться, покупаться и переночевать. Самое большое в России лавандовое поле. И требует справку акцимации, либо анализы. Ну, а какие у него глазки. Что-то пайка нарушилась, не работает э, розетка для прикуривателя. И вот задача набрать воды. Я не знаю. Такое место, у, у Я просто так взять и где. Придется пытаться.